Вот. По поводу значит, инсулина хотел еще рассказать. Значит, реагирует организм, то есть на высокие скачки, либо медленные скачки, но высшего максимального уровня организм реагирует, начинает выбирать массу. Ниже, если этот инсулин падает, он значит, включает функцию наоборот сжигания жира. Вообще сам инсулин, он как бы дает, когда идет скачок, то есть большое количество инсулина в крови, он дает команду клеткам в наш, нашем организме открыться для принятия энергии вот этой. Поэтому э, все углеводы должны поступать в организм с клетчаткой. Это уже как закономерность. Вот. Потом, в принципе, к углеводам все понятно, да? По поводу вообще, значит, как похудеть, есть определенные нормы по, значит, белкам, жирам, углеводам. Вы, наверное, слышали уже об этом. Значит, по белкам есть норма, это примерно 1 грамм на килограмм сухого веса. Сам сухой вес рассчитывается там в интернете, можно найти там калькуляторы всякие. То есть у меня, допустим, 67 килограмм сухой мой вес. То есть вообще без жира. Соответственно, я и в момент похудения, я кушал 67 грамм белка в сутки. По поводу жира тоже есть нормы для похудения. Вот. Но с жиром надо быть очень аккуратным. Потому что нехватки жира, они могут повлиять на состояние кожи, ногтей, волос, э, состояние легких, потому что для как бы, поддержания здорового состояния легких нужно животный жир нужен вообще. Вот, поэтому там э, в животных жирах еще свое соотношение должно быть. Обратитесь животные жиры. Так, ну а по поводу нормы э, 0,9 грамм на фактический вес. То есть, сколько вы весите, умножаете на 0,9 грамма, это ваша суточная норма жира. Вот. Ну, а по поводу углеводов, значит, ну, я вам уже сказал, то есть, нужно вам запустить процесс сжигания жира. То есть, количество углеводов должно быть минимально Расскажу, значит, про себя. На период похудения, значит, у меня было в районе 50-60 граммов в сутки углеводов. И это были углеводы такие там, медленные. То есть это овсянка, овощи, в основном, то есть такой рацион. По поводу состояния хотела хотел вас сразу предупредить, то что состояние во время поведения очень хреновое. Очень тяжело. Бывают э, не исключены моменты головокружения каких-то. Вот. Значит, количество белка еще, ой, белка, извините, углеводов. А, то есть сами смотрите и выбирайте. То есть, если вы, например, сегодня выходной день, допустим, можно сажать там 50 грамм углеводов. Если там сегодня у вас рабочий день, можно там 60-70 грамм углеводов. То есть, надо уже смотреть по самочувствию, не загонять, конечно, себя совсем. Вот. И, значит, все вот эти нормы, это были нормы похудения для мужчин. Для женщин я сейчас точно сказать не могу, но точно знаю, что, например, по, для похудения по уровню белка у женщин, у женщин а, меньше потребность в белке у организма. Поэтому, дорогие мои женщины, простите уж, загляните в интернет. Вот. Найдите там а, статьи есть для похудения, какие-нибудь нормы, белков и жиров, и там прочитаете.